Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта. Для чего я это читаю? Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта «К десятилетней годовщине смерти». «К десятилетней годовщине смерти». «К десятилетней годовщине смерти». Ребята, Стив Джобс умер 10 лет назад. Помните, что до сих пор в обзорчиках на новые айфоны из года в год одна и та же фраза, что айфоны стали хуже после Стива Джобса? И ты себе представляешь такой, ну он умер где-то год-два назад, и сейчас айфоны хуже, потому что к этому новому айфону не приложил руки Стив Джобс. Стив Джобс не прилагает руки к айфонам уже 10 лет. «Десять лет не прилагает руки к айфонам Стив Джобс, потому что не может, ибо умер. Десять лет назад!» Смит Джонс совсем недавно же умер. «Да, совсем недавно. Десять лет назад!»